Игорь Мерлин Ком представляет. Всем добрый день. Меня зовут Елена Брусова. Я врач драматокосметолог Сегодняшний мой отзыв для Игоря Мерлина. К Игорю я обращалась с одним запросом. У нас была личная бесплатная консультация, которой я осталась очень довольна. Во-первых, я дружелюбная, располагающая обстановка. Игорь, конечно, очень приятный человек. Он профессионал. Мой запрос был в плане потери клиентов. Это же не столько потери, сколько у меня пошел спад. А, спад пациентов, соответственно, у меня уменьшился доход. Может быть, это не очень эпитично звучит, но это так. Пустим люди. И Игорь, Игорь ну, несмотря на то, что консультация была бесплатная, он мне реально помог. Причем это было элементарно. Игорь начал задавать вопросы. И на этом этапе уже задавание вопросов у меня начали складываться паузы. я поняла, что я делаю не так. То есть, правильно заданный вопрос 50% успеха. Мне уже хотелось бежать и делать, исправлять свои ошибки. Игорь выслушал, спросил 1, 2, 5, 10, проанализировал, систематизировал и выдал мне результат. Да, то, что мне нужно сделать. Опять же, первый, второй третий 4 -е. И еще должна сказать, что он выдал мне правильные результаты не только ведения бизнеса, но и личностного роста. Такое чувство, что он видит человека насквозь. Да? То есть он рассказал мои качества, которые мешают мне. Я не знаю, да. Ну, я знаю, но ничего с этим не делаю. А он мне рассказал, что не так как это все изменить. Ну, в общем-то, я получила все ответы на те вопросы, с которыми я пришла к Игорю. Поэтому я осталась довольна, вам рекомендую. Спасибо, Игорь.